скажите пожалуйста запорожье запорожская область что нас ждет надо куда-то уезжать нет можно в запорожье оставаться пока ей ничего не угрожает скорее всего не будет однажды вы сказали что мы не переживали что все у нас будет хорошо скажите у нас это у кого у нас учеников школы кайлас или украинцев или у всего народа вот у меня возник вопрос может вы говорили про народ украины я живу в городе Усолье, Сибирско-Иркутской области, ведь мы все хотим только мира на земле. неважно украинцы или русские, это для вас не важно, для нас важно, потому что у нас русские войска сейчас уничтожают и стираются лица земли, э, нацию нашу. А в разговорах российских, э, националистических, э, фашистских, э, Руководителей таких, как Соловьев, который говорит о том, что Русь победит, о том, что русский народ... Это кто говорит русский народ? Еврей Соловьев или еврей Киселев говорит о русском народе. Победит. А что там в Усольце у вас может произойти? У вас в Усолье и Иркутской области как было все, так и останется. Ничего не произойдет. Происходит сейчас здесь, в Украине. Происходит то, что называется уничтожение Украины, бомбежка и так далее. Будет ли...